но не соответствующим реальному движению небесного тела. Механизм наступления ретроградности любой планеты представлен тремя обращениями. Первое. У каждой планеты свой период обращения, так как удаленность от Солнца различная. Второе. Солнце также проходит свой путь, видимый из Земли по небесной сфере, который представляет собой замкнутую орбиту через 12 зодиакальных созвездий. Этот путь называется эклиптикой и измеряется одним годом. Третье вращение ⁇ это вращение Земли, как и каждой другой планеты вокруг своей оси. В определенные периоды времени эти три вращения создают определенные энергетические потоки, но в действительности Меркурий продолжает свое движение и не меняет своих показателей. На Земле движение планеты воспринимается и проявляется в ином варианте. В противоположном прямому. В астрологии это период ретроградности. В эти дни требуется больше времени, затрат сил и энергии для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия нужны дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется начинать новые важные процессы в жизни в эти периоды. Традиционно период ретроградности Меркурия приносит сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. В этот раз ретрофаза Меркурия чувствоваться будет максимально сильно, потому что Меркурий находится в знаке своего управления, в Близнецах. Учитывая, что с 26 мая по 10 июня коридор затмений по оси Близнецы-Стрелец – становится очевидным что без самообладания и философского взгляда на этот мир точно не обойтись планета меркурий отвечает за сделки покупки передачу информации поездки так что в период ее ретроградности в этих делах может начаться самый настоящий хаос любые переговоры могут потерпеть крах а планы сорваться по самым непредвиденным причинам это время можно описать законом Мерфи. Все, что может пойти не так, пойдет не так. Знаете особенности, старайтесь не начинать ничего нового и по возможности отложить важные дела, особенно заключение договоров, устройства на работу и поездки в другие страны до лучшего астрологического периода, который наступит после 23 июня. Период ретро это время недоразумений, ошибок, оплошностей, упущений, часто необъяснимых люди становятся невнимательными забывчивыми рассеянными распорядок дня нарушается намеченные встречи договоренности дела срываются становится трудно кого-либо найти на месте опоздание задержки отмена рейса сбои связи обычное дело в этот период теряются письма бумаги ключи мелкие предметы тормозится любая деятельность связанная с меркурием Машины, компьютеры, бытовая техника могут выходить из строя. Появляются люди, с которыми давно не было контакта. Резко возрастает опасность неверно понятой или истолкованной информации, ошибок диспетчерских служб, несогласованности действий. Вскрываются недостатки и недочеты, допущенные в прошлом. В договорах, подписанных в период ретроградного Меркурия в Близнецах, как правило, впоследствии обнаруживаются вопиющие ошибки, или роковые упущения. Дело, начатое на этой фазе, не будет стабильным. Периодически необходимо будет возвращаться к истокам, вносить какие-то изменения в проекты, контракты, вплоть до смены вида деятельности. Каждый раз при ретроградном Меркурии будут возникать разного рода осложнения. Поэтому не планируйте ничего важного на этот период. Также проблемы возможны в сфере торговли. То, что куплено при ретроградном Меркурии, может оказаться ненужным, неподходящим, бракованным. Причем брак обнаруживается уже после того, как Меркурий начнет прямое движение. Меркурий в древнеримской мифологии – бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога Юпитера. К его атрибутам относятся жезл кадуцей, крылатый шлем и сандалии, а также денежный мешочек. Знак близнецы относится к стихии воздуха, принадлежит к мутабельному кресту, собирает и передает дальше информацию, идеи и знания. Задача мутабельного воздуха в этом и состоит ⁇ быть посредником в процессе взаимообмена ментальными, интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни. Ретродвижение планеты по знаку Близнецы оказывает влияние на бизнес, который может сильно пострадать из-за резкой остановки продаж и нестыковок. Товар не туда отправлен или деньги по ошибке уходят не на тот счет. Многие люди в этот период часто не знают, что хотят и отказываются от сделок, договоров или товаров. Зато во время ретроградного Меркурия можно заняться делами, которые давно откладывали. Это лучший период для того, чтобы приостановиться, проанализировать свою жизнь и заняться работой над ошибками. Именно в это время удается вернуть людей, с которыми по каким-либо причинам отношения закончились. Также можно заняться домашней рутиной, разобрать старые документы, разложить по полкам все вещи, сделать генеральную уборку или отремонтировать старые предметы. Что касается образования, то записываться на долгосрочные курсы не стоит, а вот экспресс-уроки или повторение старого материала пойдут на пользу. В период ретро-меркурия возможны вспышки озарения. Стоит записывать даже самые, на первый взгляд, безумные мысли на бумагу. Но ни в коем случае не приступайте к их реализации до 24 июня. Только после завершения периода затмений и ретро-фазы меркурия Ваши планы смогут воплотиться в жизнь самым наилучшим образом. Влияние ретроградных планет в чем-то схоже с влиянием прямых планет, имеющих негативные аспекты. Хотя и нельзя ретроградную фазу считать полностью негативной. Просто она имеет свои особенности, которые необходимо знать и учитывать. Ретроградная планета позволяет попробовать другие варианты решения проблемы. Не рекомендуется начинать какие-либо дела, так как они имеют тенденцию затягиваться, не давая ни положительного, ни отрицательного результата. Период ретро Меркурия это время для обдумывания и взвешивания дальнейших действий. Если в период ретроградной или спационарной фазы принимается какое-либо решение, реализовывать его следует только при директном Меркурии. Как положительный фактор следует отметить, что в период ретроградного Меркурия есть возможность вернуться к тем делам, которые были отложены, забыты или не удались. Появляется возможность сделать это еще раз с учетом выявленных в течение времени ошибок. Ретроградный Меркурий дает возможность навести порядок в бумагах и мелких делах, вспомнить забытое, найти утерянное, пересмотреть свою позицию отменить неверное распоряжение отремонтировать сломанную вещь восстановить отношения или выяснить их окончательно для учебы в целом это время благоприятно если рассматривать этот процесс как накопление информации но для демонстрации своих знаний время как раз не подходящее из-за опасности быть неверно или превратно понятым первая половина июня особенно сложная так как держится напряженный аспект меркурия и нептуна а также до 11 июня коридор затмений более подробно об этом периоде смотрите видео на моем канале ссылка в закрепленном комментарии квадратура меркурий нептун усиливает многие негативные проявления этого периода например люди склонны обманывать друг друга плести интриги распускать сплетни и слухи недосказанность и непонимание ситуации может привести к непоправимым последствиям можно легко заблудиться в дороге Увеличивается количество краш, потери документов, ключей. С 14 июня дела обстоят гораздо лучше. Гармоничный аспект между ретро-меркурием и Сатурном облегчает процесс концентрации и восприятия информации. Ретроградный Меркурий действует значительно сильнее на людей, у которых эта планета имеет статус. А также на тех, у кого Солнце, Асцендент и Меркурий в Близнецах или в Деве. Также представители знака «Стрелец» и «Рыбы» находятся под сильным влиянием периода ретроградности Меркурия. В «Рыбах» и в «Стрельце» Меркурий в слабых статусах, в «Близнецах» и в «Деве» это место силы Меркурия. В целом, даже самый опасный период с точки зрения астрологии можно сделать одним из лучших в своей жизни, используя его для дальнейших жизненных побед. Это как серфинг. Главное – поймать волну и сохранить на ней равновесие. Друзья, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, то, что вызывает тревогу, не стоит затягивать с решением вопроса. Обращайтесь в контакте на главной странице и под видео. Что не произошло, не впадайте в отчаяние. Астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход.